Самый часто задаваемый вопрос, который я слышу от родителей, от своих маленьких пациентов, это нужно ли лечить молочные зубы. Ответ, конечно, да. И вот почему. Молочные зубы, как и постоянные зубы, к сожалению, повреждаются такими заболеваниями, как кариес, пульпит и периодонтит. Сейчас я вкратце расскажу, что это такое. Карис это поражение твердой ткани зуба, то есть просто, грубо говоря, дефект в зубике. Когда зубик не болит, просто там застревает пища, или он реагирует на термические раздражители. Пульпит – это уже осложнение кариеса, то есть когда инфекция опускается ниже и повреждает уже пульпу, в простонародье нерв зубика. Здесь уже ребенок жалуется на острую зубную боль плачет, если он совсем маленький, не спит ночами, и, естественно, с этим воспалением нужно немедленно бороться, обращаться к стоматологу и лечить. Но, к сожалению, бывает и такое, что пульпит не лечат, и тогда наступает следующее осложнение пульпита – это периодонтит. Когда воспаление опускается уже за пределы зубика и воспаляется кость, корни, и связки, в которых сидит зубик. Оно повреждает не только молочный зубик, но и если его вовремя не вылечить, зачаток постоянного зуба, что впоследствии может сказаться на том, что ребенок останется без постоянного зуба. В нашей клинике Неомед мы успешно лечим все эти заболевания, как кариес, пульпит, так и периодонтит. Для этого мы используем анестезию, чтобы ребенку было не больно и ставим качественные пломбочки. Эти пломбочки стоят очень хорошо, до самой смены молочного зубика на постоянный. Таким образом, мы сохраняем здоровье не только молочного зуба, но и постоянного. К сожалению, когда у зубика случается перидонтит, его не всегда удается спасти. И наше лечение заключается в его удалении. Поэтому, чтобы не допустить раннее удаление молочного зубика, я как детский стоматолог клиники «Неомет» Приглашая вас раз в полгода на профилактический осмотр для того, чтобы вовремя выявить заболевания, если такие имеются, провести профилактическую гигиену и дать какие-то рекомендации по уходу зубами в домашних условиях.